Тены Харви ZSP. Голая правда. Что же такое Тен? Это трубчатый электронагреватель. Здесь перед нами три самые популярные модели от Harvia. ZSP 250, ZSP 255 и ZSP 240. В каких печах используются данные Тены? Это самые популярные модели для коммерческого использования от фирмы Harvi модели Club, Elegance, Elegant. Тены используются в этих печках в разных комбинациях. Главное отличие этих тен между собой – это их мощность. ZTSP 250 – это 2500 Вт, 255 – 3000 Вт и ZSP 240 – 2150 Вт чистой энергии. Из чего же они сделаны? Качественные тены Harvia сделаны из трех компонент. Это нержавеющая спираль из стали проката IC309 или 309L, как правило, европейского. Внутри идет не хромовая нить и наполнитель перекласс магния. В данных моделях, а это европейского производства, это японский перекласс. Так, про производителя. Не будет большим секретом, что завод Harvia не делает сам для своих печей заказывают их на известных заводах в основном это производство в европе но есть еще в китае для линейки китайских печей эти тены которые перед вами сделаны на европейском производстве по всем стандартам как же отличить настоящие тены первое и самое главное это аккуратное изготовление Ровные спирали, четко по схеме, четко приваренная пластина, качественные контакты, качественные вот эти вот керамические изоляторы. Все это отличает хороший ТЭН. Толщина спирали также важна. В лучших ТЭНах она не будет ниже 8,5 мм. Тут есть нюанс который хорошо может быть изображен на этих тенах, это нюанс с контактами. Вот здесь одинарные контакты, а вот здесь вот двойные контакты. Часто ходили споры про то, какие же контакты у настоящих тенов Харри. На самом деле это не важно. Производство использует и те, и другие, и никаких отличий между ними нет. Просто в случае с двойными контактами мы будем использовать одну из этих клемм. Обе они использоваться не будут. То есть просто такой вид клеммы. Какие еще есть нюансы важные? Это маркировка тена. Маркировочка у тенов хорошего производства на самом тене. У данного тена маркировка тут. На ней обозначено э, заводской номер, модель Тена Харви, напряжение, мощность, то, что тен сертифицирован, что очень важно, и дата производства. Э, часто еще тены маркируют на вот этой ножке, это тоже корректно и тоже правильно, в этом нет больших каких-то отличий. На Тена Харви есть много реплик. То есть подделок которые никто не скрывает делает турция делает италия делает китай делает россия все это будет дешевле и хуже как внешне так и внутренне для тех кто эти тены будет использовать несколько слов о сроке эксплуатации тен качественный тен Harvia прослужит вам много лет у меня и моих знакомых ни одного тена не перегорело вот уже более чем 5 лет, но это в частном использовании. В коммерческом использовании, конечно, это проблема, и тены меняют часто. Как же правильно эсп... эксплуатировать тены, чтобы они служили долго? Во-первых, на тен раскаленный нельзя лить воду, но тен должен быть полностью обложен камнями, камни должны быть раскалены, и воду льем на камни. И не так, что прям заливаем, заливаем, заливаем, а постепенно, не давая камням полностью остыть. В этом весь залог успеха и долгосрочного использования. В принципе, самое главное. В остальном только от качества изготовления самого тена зависит, насколько хорошо и долго он будет вам служить. И последний важный момент – стоимость тенов. На сегодня розничная цена тен за 250 2800 рублей, за 255 3000 рублей и за ТСП 240 2500 рублей плюс-минус 50 рублей. Это стоимость оригинальных тен. Реплики могут стоить вплоть до 2-3 раз дешевле, то есть можно это сразу понимать. Но и прослужат они вам много-много меньше. Цена зависит от евро, цена зависит от завода, она, скорее всего, будет только расти, как, в принципе, со всеми еврозависимыми товарами, к сожалению. Ну, на этом все.